Многих, многие спрашивают, почему такой интересный звук при выстреле из моей винтовки. У меня ставит самодельный резиновый клапан. Сейчас я покажу, как он работает. Стараюсь показать, по крайней мере. Вот выстрел. Если вы видели, он закрылся и практически сразу открылся. С пшиком с таким. Резина немножко жестче, чем обычно делается поэтому нет длительной задержки для спуска воздуха как это бывает до нескольких секунд давайте еще раз покажу так вот видели наверное. ну все